Папка. Выбираем дизайн. Открыть. Выделяем все Ctrl-A. Задаем размеры 150 мм. Так как у нас замочек закрыт, ширина также изменится пропорционально. Клавиша Enter. Правой клавишей. Трансформирование. Отразить горизонтально. Файл. Просмотр печати. Параметры. Стандартные. Галочка векторы. Соглашаемся. Сохранить в формате PDF. Просматриваем. Если все нормально, распечатываем лист. Склеиваем бутерброд. Снизу будет лист бумаги, который мы распечатали. Сверху декоративный картон или другой декоративный материал. Посередине будет плотный картон, который будет придавать бутерброду жесткость. Я его взял с какой-то упаковки. Кажется, со сковородки. Шилом все знанки прокалываю бутерброд в местах, где оканчиваются чешки. Проколы на просвет выглядят вот так. Это лицевая сторона. Ниткой заданной толщины. У меня, например, это мулине а также толстой иглой, выполняем вышивку, ориентируясь на стежки, которые нанесены на рисунки с изнанки. При этом следим, чтобы у нас по верху проходили стежки в одну нить, а по изнанке выбираем любой путь, главное, чтобы был результат. В готовом виде вышивка имеет большую жесткость и выглядит вот так.